12 -го года в скором поезде Воронеж-Москва, это, наверное, пока единственное мое посвящение себе любимому. Ну, было не очень хорошо в тот период, как-то эта песня помогла справиться. Ну, дальше, наверное, она сама лучше о себе расскажет, чем я. Дышим. Если ты успел уйти от толпы, Но себя найти еще не успел, Если жизни не видно За сплошной чередой ежедневных дел. Просто пой, эта песня звучит для тебя, Просто слушай, как тихо звенят Серебром струны твоей души. Просто пой, пой один или вместе со мной, Просто будь, просто живи, просто дыши. Если ты словно чеховский врач, Бьешь на отмаш и плачешь потом, Если бывший родным стал чужим для тебя И холодным твой дом, Просто пой, эта песня звучит для тебя, Просто слушай, как тихо звенят Серебром струны твоей души. Просто бой, бой один или вместе со мной. Просто будь, просто живи, просто дыши. Жизнь короткая, такая, как когда-то Акуджава спел. Как прожить ее, не поживя, потом о том чего не успел. Просто выйди на рассвете из дома и увидишь мир перед собой. Он огромный, он прекрасный, он твой. Так что бой, эти песни звучат для тебя. Просто слушай, как тихо звенят серебром струны твоей души. Тихо бой, сокуджавый цой мыли со мной. Просто будь, просто живи, просто дыши Пой, эти песни звучат для тебя Просто слушай, как тихо звенят Серебром струны твоей души Тихо пой, спитл скорпион Скорпионс или со мной Просто будь, просто живи, просто дыши Спасибо. Следующая песня называется «Мотылек». Если честно, не знаю, почему она так называется. Так называется рассказ, после прочтения которого я написал песню за 10 минут. Обычно как-то у меня вот не складывается, я песни пишу по несколько лет, там 4-5 лет для песни — это у меня средний такой срок написания. Но вот это написалось прям очень быстро, рассказ одной моей бывшей ученицы, я долгое время работал в школе, к этому еще вернусь. Вот, ну и просто там почти то же самое, что в песне, только в прозе. Такая вот песня получилась. «Мотылек». Мне сегодня одиннадцать лет Мама, я помню лишь смутно Улыбку твою и глаз твоих свет Но я заварил твой любимый мятный чай И две наших кружки стоят у окна на полу Я знаю, ты любишь меня, так, прошу, приезжай. Я верю, ты помнишь меня, я тебя очень жду. Мама, я жду тебя на праздник. Мама, мы будем с тобой пить чай. Мама, прощай, снова здравствуй. Только не опоздай, не опоздай. А там у тебя еще ночь А ночью мне снится, будто Ты не уезжала прочь Здесь у нас ежедневная каша И вечный сквозняк И из ока ночами видно только одну звезду у тебя там намного лучше, все совсем не так Но ты все равно приезжай Я тебя очень жду Мама, я жду тебя на праздник Мама, мы будем с тобой пить чай. Мама, прощай и снова, здравствуй. Только не опоздай, не опоздай. Мама, твой чай остывает. Я скоро спать.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 Спасибо. Ну, видимо, завершающая, завершающая песня в первом круге для меня, наверное, из написанных мной, одна из самых, ну, сложно даже подобрать какой-то прилагательный, с учетом того, что играю по концерту в два года, но тех, которые хотя бы немножко знают, там иногда спрашивают, а где, что, будет ли, иди за мной. Шаг, сделай хоть один шаг Иди за мной Я дам тебе знак Я дам тебе знак И ты поймешь, что ты стоишь у порога и ты поймешь, как далеко нам до Бога. И ты поймешь, что бесконечна дорога. Но что осталось немного преодолеть тебя. Преодолеть себя. Вспомни, какой ты была, когда начинались метели Вспомни, какой ты была, сильной душой в слабом теле Вспомни, какой ты была, не на словах, а на деле Вспомни, мы так и не взлетели Так всегда хотели. Мы остаемся здесь. Все у нас в жизни есть. Так что дай мне руку и иди за мной. Я дам тебе знак тебе знак, иди за мной, сделай хоть один шаг, сделай хоть один шаг, и ты поймешь, любовь сильнее печали, и ты поймешь, сколько уже за плечами. И ты поймешь, что тщетно нас разлучали, Но нужно, хоть и устали, преодолеть себя, преодолеть тебя. Вспомни, какой ты была пещиткой в мире огромном. Какой ты была яркой звездой в небе темном Вспомни, какой ты была и что значит быть окрыленной Вспомни, как трудно двум влюбленным В реальности бездонной есть мы остаемся здесь так что дай мне Иди за мной. Спасибо. Спасибо всем большое. Да, меня зовут все еще Петр Лиляев. <свят> Спасибо, очень рад быть здесь, играть для вас.